еще в детском саду меня обучали чш, чш, молчи не говори воспитательница во время мертвого часа сняла со стены портрет такого постришего когда мертвый час закончился мы пошли на полдень я спрашиваю а почему вы сняли товарища постышева и первой именно она сказала «Ч -ч -ч» и ушла я спросил маму почему сняли товарища постышева она сказала то же самое «Ч -ч -ч». нужен был какой-то собеседник первым попался кот он сидел под кроватью я туда залез и пообещал ему не лгать и никому не говорить и я не рассчитываю ни на какой результат абсолютно. Я не агитатор, я не пропагандист. Я не делаю это для того, чтобы люди пошли за мной. Это никогда не команда «Действуй, как я». Я считаю своей обязанностью сказать то, что я думаю. Ну, то, что правило Дикси. «Эт анимам левави» сказал и облегчил свою душу. Если ты что-то знаешь, ты обязан говорить. Великий богослов, учитель церкви Григорий Богослов, говорил, что молчанием предается Бог. Если мы молчим, мы как бы участвуем в том зле, которое происходит в мире. Я обязан сказать, что я думаю. А результаты моего говорения меня совершенно не интересуют. Кто услышит, как отреагирует. Моя обязанность не молчать.